Нейросети становятся все умнее и лучше. Хотите попробовать бесплатно и без регистрации? Давайте попробуем. Олег Никифоренко переходит в Минское Динамо. Вот технологии. Добро пожаловать в будущее!